Бабушка, а что если дядя умрет без завещания? Как же наследство? Какой этот дядя глупый? Замолчите, дармоедки. И без вас тошно. Ну что, Улитушка, как? Не ходили бы, не тревожили бы. Эх, вы! Ну что, подписал дядя завещание? Не знаю, барышня, не знаю. Петенька письмо прислал. Столица веселья, театры, тройки, мускарады. Отдай мне, Любенька. Поедем, Аненька, поступим в театр, в актрисы. Поедем. Умирает, а нет. Умирает. Три года умирает. Она а забывает. За Кто пустил? Вольно. Ах, брат, брат. Какая ты бяка сделался. А ты приободрись. Труском, труском. Ну ты, ну ты, ну ты, ну ты. Уйди ты вон, юдушка. Ну вот, я к тебе с лаской да с утешением, а ты. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Уйди, да уйди. Ну, Но... как же я уйду, когда эм... постойка, я тебе лучше подушечку поправлю, постойка. А... Тебе и спить захочется. Водички подам. Лампадочку поправлю. Маслица деревянненького подалью. А я, брат мой, о душе твоей думаю. Душа-то ведь наша, ах, как с ней осторожно, как с ней осторожно обращаться надо. Друг мой милый. Церковь-то нам кто предписывает? Приносить и говорить Моление, благодарение Христианские кончины живота нашего Безболезненный, непостытный, мирный и доброго цвета на страшном судилище. Уйди. Уйди ты. Господи, ты что же А ты насчет капитала распоряжение сделал? Не сделал, тем лучше, уйди. по закону. Уйди, не свары, уйди, ни свары, ни зависти, ни кляву, уйди. по закону. Людушка, клявопевец! А я брат постникову к обеду заказал рыбки солененькой, огурчиков, грибков, капустки. живота нашего безболезненный, мирный и доброго ответа на страшном судилище. А законным наследником я остался. Помните, милый друг маменька, убраться были запоночки золотенькие, и куда это они девались, ума не привожу. Паренушка спокойная, большое хозяйство то оставила. Сколько скота, лошадей, птицы. Инда в жар бросается. От муки, от крупы амбары ломятся. А сколько огурцов, грибов, капусты на насолено. Насолено, а у нас на медне. Две бочки тухлой солонины свиньем скормили. А на счах да на кашу. Орел была барыня. Министер, она что, ничего в хозяйстве не меряет, уткнет нос в цифры, а из под носа ледяшки добро ворует. Вот ворую, вот так. Вы послушайте, рубята, что струна-то говорит? Ай, дурнай, дурай, ай, веселый дурай, Что струна-то говорит, мне шадится, верит. Ай, дурнай, дурнай, ай, веселый дурнай. Что да, рукам ну, дурнать, да, запрещен ее держать, ай, дурнай. Пахать время, а барин нас тащит. Пахать время, а, а барин нас тащит. Платить надо, а? подсоби, заплачено у нас. Володька, Володька, жил хорошохонько и тихохонько, и вдруг бац. <свес> Рычанки принесли деньги. Нет, где уж? Подавай в суд. Вору. Гробичили. А я к вашей милости еще один юночек одолжите, пятнадцать франтиков дам. Пятнадцать? Да. Что дело Божье, дам деньжонок, Жона А ну, барин, приехали. А я-то думаю, прости, господи, кого это по ночам носит. Ну, спасибо тебе, спасибо, спасибо. Не забыл про отца, обрадовал. Стой. Может быть, тебе вспомнил, что сегодня годовщина. По брате, по Володеньке. Я, папенька, деньги проиграл. Три тысячи казённых. Ежели я послезавтра их не внесу, в Сибирь. Что ж, внеси. Откуда же я возьму? Ничего я, мой друг, не знаю. И ты меня в эти дрянные дела не впутывай. Я последний сын у вас не забудь. У Ивова, мой друг, Бог все взял, но он не расстал, а только сказал, Бог дал, Бог взял, твори, Господи, волю твою. Послушайте! Стойте! Тебе что от меня, негодяй, нужно? Чтобы вы заплатили деньги? Нет! Нет! Нет! Никогда! Прохорыч! Прохорыч! Вставай! Вставай! идем, Да... Что вы щиплетесь, барин? молодого барина колясочку подавать, да цыпленочкой и корочки яичек. Не поеду. Надо по Нихиду, по убийственному рабе Божьем Владимире, отслужить. По самоубийце? То есть... Нет, по убиенным. Удивительно? Удивительно? Кто же его убил? Вы. Я. Вы, я не понимаю. Видит Бог, не понимаю. А кто Володю без копейки оставил? Те-те-те-те-те. А зачем он женился против воли отца? И вообще, я не прошу, чтобы другие мои дела вмешали. Не прошу, не прошу, не прошу. И даже запрещаю. Слышишь ты, дурной, мне почтительный сын. Хороший, чтобы, кажется, жить потихоньку, да полигонечку, хорошохонько, да тихохонько, да с папочкой. А то фут и ноты, ноты и но футы, ах, ах, ах. А если гладенькая? Письмо от барышни. А? Били на сцену, а летом по ярмаркам будем ездить. Я в прекрасной гелени дебютировала, Любенька ареста изображает. Катаемся на тройках, в лучших ресторанах обедаем и ничего не платим. В актерки пошли греховодницы. Вокруг Кустика обойдут, да и ладно. Это у них гражданским браком называется. Купец первой гильдии ку шеф Какое нахальство! Это у них такое вдохновение. Уж очень они актрис обожаю. О, принца до своих сокровищ. Ну, пошла, поехала. Я в полгода скатила 30 выигрышных билетов. Люкин меня любит. Конец Серег одних нотарил не сосчитает. Ты, святое искусство! в <смех> Ты что же это, Андрепленешка? Я тебе театр сосватал, а у тебя актрисы каменятся. Не беспокойтесь, уважаемый. Мы ее пристроним. Щелковая будет. Что-то же. Вы что же, раздалить меня хотите, помер упустить? В чем дело? Чего он делает? Чего ворете? Вы себя институтку не стройте. Кукишев меценат. Он мне денег дает. Я вас и не здесь Жалование спавлю! Это безобразие, хамство! Подумаешь, зря какая! Я вам делянку лесу-то приготовил Молодец, Игнаш, мы еще с тобой делов наделаем А, -а, -а Чужой лес воровать Простите, барин Я давно всех простил Сам Богу грешен Кровопивица Ай-яй-яй-яй Ты вот язык свой осквернил А я прощаю Я по закону Именитому помещику почет и уважение. На. Да. Ну да, погоди. <свист> вот, жива! Вот. Бильят сколько и дела. Подумаешь, не весь что. Принят народиться. Парочка приехала, применушка, за наследством стала. вас здесь скучно, дядя, соседей нет, офицеров тоже нет, скука. Вот на, не успела повернуться и уже скучно. Всякому человеку свой предел от Бога положен. Одному в гусарах служить, другому в чиновниках быть, третьему торговать, четвертому пятку же. К вам мужичок. Березку раскали, да Витаночку дров на кухню отнеси, ну и топорик назад отдам, да чеек, кашки, кваску. как то милый друг, по-божьему, по закону. Это просто дураки, ех, калина, эх, малина. По сыру жут, заборвут, службу царскую не идут, ех, Парень накормить посулил всю работу. Ну иди, иди, распустил борду то Накормить! вина, хозяин. А деньги? Молился я Боженьке, чтобы он оставил мне мою Аненьку. И Боженька сказал, возьми Аненьку, запомненкую тарицу, и прижми ее к своему сердцу. Фу, дядь, какие вы гадости говорите. С вами страшно. Прощайте. нам гусаров надо. Как вы, баринушка, насчет младенца? Меру против. Воспитателей. Ничего я не располагаю, ничего я не позволяю, ничего я не знаю. Я что не знаю? Калиба, либо баринушка, приголубили. Убирайся, Тура, уходи. Скучно, баринушка, страшно. Если ты, распутная девка, когда-нибудь без спроса в кабинет ко мне, убью. Меня... Прости меня, сохрани же словом, же делом, и же видением, и не меня. Спасибо. Барин, а, барин, как бы и ксеюшку кто нас Богу душу не отдала? Сколько раз я просил не беспокоить меня, когда я на молитве стою. Что еще там такое у вас, а? Я спросил, кто нас мучиться. разродиться не может. Никаких я ваших делов не знаю. Знаю, что в доме есть больная. А чем больна, от чего больна, узнавать, признаться нелюбопытствовал. Пришли бы, взглянули бы. Них вы! Не пойду, кабы за делом за пять верст пойду, за десять нужно, за десять пойду и на дворе мятежа и морозец, а я все иду иду иду иду и иду. Вот сатана. Так, с Деткости? Нет, нет, бойдусь садись, не люблю. Ступай. Я вот брошу. Вот и нячек. Господи, прости ты же делом, и же словом, у милосердии. Обьяте денег, денег, остальное За вами дебет, выкушайте за ваше блаженство. Вот за это, мерси, уважала. Мраво, мраво. мраво, молодец, мраво. Я в колодку Моя школа Буки шоссе Едем все на мельницу Искупаемся в речке Уж этого никогда не бывает А черт? Искупаемся Потом чуточку хлопнем Немножко продолжать опять искупаем. У Юлькина и у Кукишева обнаружено растрат. В обеспечении иска прошу сдать ценные бумаги и золотые вещи. Я Богу вчера и сегодня молился. И выходит, как-никак, а надо нам Володеньку пристроить. Известно, надо. Ни щенок, в болото не выкинешь. Первым делом и в проксеюшку пожалеть надо. Мне что ли в воспитательненько везти? Хочется мне, чтобы из Володьки настоящий человек вышел. И Богу сука, и царю подданный. Да слышал я, учителя некоторые попадают. Из воспитательного-то? прямые не ралами делают. Возьми проказника Володьку и скатай с ним живым манером в Москву. Да ты только смотри, чтобы все было по-моему, по-головлёвски. Заверни его тепленько, да уютненько. Сорочка, чтобы чистенькие, рубашоночки, тюбальнички, полотенчики, платочки, простынчики. Ну бары, ну господа, уже чем щенка в болотах, хуже. Володька, Володька, кажется, великли и всего-то с ноготок. А поди-ка сколько уже денег стоит? Ты здесь? Здесь, да не для вас? И что, друг? Да вот, Барин, ржица, брат, ребятишки голодные а вот как бы вы и трудились, да Богу на свечку недостатков своих уделяли. А то все в кабак да в кабак. Вот за да это за да самое и не подает вам Бог ржицы. Да это что и говори, это справедливо. Да вот как бы ежели мы гордивы очень. А я не горжусь. Что я такое? че Козяк. И вот, за смиренство мое, Бог меня благословил и царю внушил, чтобы он меня пож... спасал. <свист> <свист> <свист> так ты говоришь, ржится тебе, а? Ржится, баржится, в одолжение. до новой. Ребятишки голодные. Хорошо, друг, хорошо. Я тебе пудик дам, а ты мне через полгодика два отдашь. Не многовато ли будь, да. У меня пустышка есть. С десятинку по косу. Ты десятинку шутя скотишь. Так, вы должны. Бог для всех, а мы друг подружки. Я брат вич, прост. Так а, это как же? Это сверх двух пудов аж. Иди, домовой. Не только пятком аж парю. вот гадина. Именно гадина. Там-то дома никак нет. В хозяйство пошли. И Мужичонки овё Стравите, штрафик заплатите А овёсик-то Бог даст после дочечка И поправит деньги ему дала. Помещица Галкина с родственницей вашей, приехали. Он, он, наследница. Мир моей желает. вон! мишки, воры, грабители. Нет, этого я не могу. Продаваться первому встречному Приезжий из соседнего номера интересуется. Нет, нет, уходите. Лешку? двор им голубовой Yeah, yeah. Ваша дворяцкая сила? Нет. Нынче купец царю и отечеству опора. Как ты смеешь так разговаривать? Со мной, с дворянином? Чубатая роша! Был дворянин. Черт переменил! Если бы все это забыть. подохнут. А у меня нет. И молока вдвое против прежнего давать буду. Сколько прибыли? Сколько? Цифры, цифры, святое дело. Там рублик, там полтинник. А мужичонка моржиться не да. Нет! Нет. А продолжение изволь. Я тебя будик отмерю, а ты мне через полгодика два, два дашь. Процентов я не беру. Ах, маменька, милый друг маменька, много за вами грешков. Много. Зачем? Даненькие, любенькие, погорелку отдали. Какой вкус распутным актеркам выбросили? Эх, маменька, милый друг, маменька. А что, если все на в деньги превратить? Деньги святое дело и верные место положились. А там пойду. На проценты-проценты, не горе, не заботушки, а в глубочик. Пожалуйте, денежки, пожалуйте. <гuss <Owl's> <гuss <günl's> уйду, <гussi> <гussi> уйду от проклятых людишек. Укроюсь под крылушку-угоднику. Смирнейцев. <гussi> <гussi> Тихонько, как на небеси. Денюшки, денюшки, билетики, купончики, проценты на процентики. смерти моей хотят. Наследница, наследница, дворянка с хамом, с купчишкой заодно. Нет, нет, нет, не позволю. Меня царь вознаградил, меня Бог благословил. Смотрю я на вас барышня, и так-то мне вас жалко. Не мне тебя жалко. И володь, сыночка, жалко. Разженный ты мой, где-то ты. Любичка сама от себя умерла, а ты осталась, не выпила. Да, вот живу. Дядя, скажите, вы добрый, вы добрый, дядя, ответьте. Лав, Что ты? Вы! Вы! Что ты? Что ты? И губенька из-за вас отравилась. Молчи! П. П. Фонд. Вовец на ленте.